Всем привет! С вами Александр. Район Вил Амалиенао. Есть много видео этого места у блогеров, и у меня тоже есть. Но с машины таких видео я не нашел. Покатаюсь здесь в этом районе. Здесь не буду поворачивать, потому что начнут писать в комментариях, что я со второй полосы повернул направо. Учителя учить ездить меня будут, поэтому немножко вперед, видите, листопад на Каштанову аллею поверну. Идею у немцев было сделать как бы город-сад. Здесь были дома у достаточно обеспеченных людей. У них была возможность иметь своих садовников. Здесь очень много редких деревьев для нашей местности. Сейчас еду по Проспекту Победы И повернул направо Немецкая брусчатка Еще лежит Ее периодически Ремонтируют Приезжим очень не нравится брусчатка Многим не нравится А местным В принципе нормально Местные привыкли Потому что брусчатка это наша достопримечательность Конечно ездить по ней Не очень удобно Но все равно да, вернулся я обратно на это же место, с которого начал видео. Есть видео пешком, обязательно посмотрите. Это улица Энгельса. Множество здесь таких скверов. Литовский сквер, Белорусский сквер. Это улица Кутузова. ездите в Калининград, прогуляйтесь по этому району. Здесь очень много красивых домов. Но нужно ходить и смотреть внимательно. Потому что на самом деле здесь очень много интересного. Необычного для городов России. Именно за этим вы и приезжаете в Калининград. Как туристы. сквер, здесь бомбоубежище под землей прямо там была улица уже проспект Мира это белорусский сквер видите какие здесь домики Прикупить здесь домик это стоит очень дорого это стоит очень дорого даже для москвичей это стоит очень дорого ну такой вот домик который мы видели только что конечно здесь классно Ты идешь гуляешь свежий воздух столько деревьев кругом место просто отличное иногда встречаются домики многоквартирные здесь даже есть более-менее новенькие но жилье здесь достаточно дорогое будет в этом районе практически ничего не строится из новых домов, я имею ввиду из многоквартирных домов особняки периодически там выкупаются реставрируются ну, красота же, да, скажите, посмотрите справа какой интересный домик вилла проеду прямо Детский садик Немецкие заборы Еще Такие старые, кованые Это улица Огарева Опять выехал на проспект Победы, сейчас опять повернул налево и опять выйду в район этих вилл. Улица Ростковой. дома есть некоторые дома здесь многие дома здесь перестраивались впереди это достаточно редкие деревья для Калининградской области они встречаются, но достаточно редко Дома не восстанавливали так, как они были изначально. Перестраивали так, как было удобно. Некоторым домам повезло. Они остались такие, какие были. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поехал дальше снимать что-нибудь.